Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Меня зовут Евгений, я сервисный инженер iGo3D. И сегодня я отвечу на один из самых часто задаваемых вопросов о том, как выключить или перевести в режим сна принтер Formlabs Form 3. Например, у принтера Form 2 есть кнопка, долгим нажатием которой можно перевести принтер в режим сна. Выключается принтер с отключением кабеля питания. А у принтера Form 3 кнопки нет. Принтер полностью на сенсорном управлении. И функции сна с включением дисплея у него нет. Выключается принтер с помощью отключения кабеля питания. На самом деле ничего страшного не произойдет, если вы будете отключать принтер таким образом. Другой способ не предусмотрен производителем. Главное соблюдать правила и не отключать электропитание во время обновления и печати. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. С вами был Евгений. Всем пока!